Гранд-финал, дорогие друзья, как громко и грозно, что самое главное. Это звучит у нас по ножовщина И, простите, я потерял мышку. По ножовщину выигрывает команда PG. Они же игроки, которые прошли в гранд-финал по верхней сетке, выбив, кстати, команду Барсик. В нижнюю сетку, собственно, то есть... Как бы барсики пришли мстить. Напомню, что предыдущая встреча этих команд была также в рамках финала верхней сетки на карте Мираж. И там, в общем-то, Пиджи своим соперникам шансов не оставили от слова совсем. Ну, а сегодняшний Мапулл это, как я уже сказал, Мираж, Кэш и Даст. Это все 2 на 2, разумеется, формат. Так что, ГЛХФ-командам, приятного просмотра зрителям, дорогие друзья. Татарин из Сметана против Барсика... А, против Барсиков. Против Барсиков это Кристина и Рома. И Рома сразу получает по головешечке. Тоже печальная история. Ну и, собственно, его подруга по команде тоже погибает. Пистолетка остается за коллективом PG. А, счет открыт. Рома, Рома, за него держу кулаки. Так что знаю мой любимый визави. Как, как кто знает... Мою любимую визави. Вот это, Витя, ты там точно, наверное, да, спать хотел уже перед началом матча, потому что написал такой бурды, что вообще непонятно, что ты хотел сказать. Мою любимую визави. Ладно, твой любимый визави, разумеется, мы это все, все прекрасно понимаем, я думаю. Э, Сметана и татарин по минусу. По результату это уже второй раунд за командой PG. Ну и, собственно говоря, дамы и господа, напоминаю еще раз, что завтра вполне себе возможно мы с вами будем наблюдать за матчем э, ЕСЕ ОПЕН ПРО Open ОПЕН ПРО Опять фигню какой-то сказал. Есея Open league, разумеется. А, потому что Open League и пролига это разные вещи. Вот, ну, суть, вы поняли. А, флешка залетает прям в лицо. В лицо. Роме, роме, рома. Ой, какой берстфаер. Минус 39. КП с Татарина. Второй берстфаер не попадает. Минус от сметаны. И ММ. ММ Кристина. Минус Татарин. А одна на одного против Сметаны. И Сметана, в общем-то, и должен был здесь, конечно, выигрывать. Он и выиграл. Это 3-0, дорогие друзья. Ну и надо, в общем-то, смотреть сейчас девайсики. Девайсики это всегда интересно. Это куда интереснее, чем смотреть фарсы и экономические. ММ от Кристина или Кристинка с антистресса? Ой, я без понятия. Я точно знаю, что девушку зовут Кристина, а... А, с антистресса она там или не с антистресса Кристинка она или просто Кристина Я не знаю вот Этот момент, к сожалению, не смогу прояснить Если у нас появится Моришка в чате Или кто-нибудь с проекта антистресс Наверняка они а, в курс дела-то нас Даблкил от сметаны Удается перекрыть э, кислород соперникам И не позволить подсадиться в окно Счет 4-0 вот Такой быстрый девайсный раунд Молниеносно улетающий в трубу Что очень, кстати говоря... Печально, печально, припечально, я бы так сказал. Ну, собственно, кстати, еще один очень важный аспект в карте Мираж формата 2 на 2. Это перемещенный респаун контртеррористов. Он смещен дальше, и поэтому теры добегают до точки немножечко быстрее. Ну, сейчас у нас уже убили татарина, сметана, а, в соло. И здесь минус от и 4-1, ну, хоть какая-то борьба есть. Хотя бы если вторые девайсы уже и бы, то я бы, наверное, просто развел руками и сказал бы, что, ну, это GG. Но GG здесь не будет, есть приятные моменты, да, приятные моменты, которые означают борьбу. Борьба — это всегда супер, это всегда шикарно и очень-очень хорошо. Так, смотрим следующий раунд, дорогие друзья Вот видите, Хаешка уже прилетает а, в КТ-респаун При том, что игрок а, обороны еще даже не успел добежать это минус, скорее всего, конечно Но это облегчение, небольшое облегчение для атакующей команды Сметана занимает коннектор В то время как Татарин уже погибает. Здесь ретейк 1-2, где полетела Хаешка, которая наносит а, небольшой урон Роме Но далее дымы, дымы мешают и Сметана не попадает Рома убегает, Кристина уже тоже, естественно, давным-давно убежала То есть о ретейке здесь речи идти не может Поэтому надо думать о сейве нет экономики сейчас у игроков обороны, по идее, не должно быть во всяком случае, но, э, конечно, чем черт не шутит, что там игроки обороны придумают, но я бы придумывал здесь экономически и не придумывал бы больше вообще ничего. Я бы согласился с отдачей третьего раунда Но нормально восстановил бы экономику Здесь сейчас ФАМАС И что-то у сметаны, скорее всего М-ка, да м Я думаю тоже ФАМАС, честно сказать Рома позвал бы меня к себе в компанию Победа была бы 100% Ну, пока не ясно Пока не ясно Ну, кстати, на предыдущем матче Мне так показалось Я, конечно, за статистикой точно не наблюдал Но, Рома А почему Татарин это не добил? Пострелял в Татар... Чё с Ромой было? Пострелял в Татарина, не стал его убивать. В результате Татарин делает даблкил и просто хоронит команду Барсик. Божечки мои, Рома. Рома не поверил, по-моему, своим глазам. Не стал, или я не знаю, в общем, короче, мотивации на самом деле игрока атаки. Почему добивашки не произошло. Пахан приветствую. Так вот, о чем я говорил. А, о том, что Кристина а, в финале верхней сетки, по-моему, сыграла круч, короче говоря, Ромы. Вот я про что. Вот, во всяком случае, у меня такое впечатление сложилось. Рома очень много, если так выражаться дотерским сленгом, а, фидел. То есть он просто ходил и умирал. Периодически Кристине приходилось дотаскивать раунды 1 в 2. И это было очень часто, кстати. Ну, собственно, по раскидке игроков обороны и так все в. Предельно ясно Один находится на КТ Второй находится на ХЛП Ну и как бы По-моему такие раунды выигрываются достаточно легко Но учитывая лежащий дым Который закрывает и коннектор и ХЛП тут, то есть, тут понятно, что соперник может находиться где угодно Рома успевает покинуть опасную позицию Кристина не допрыгивает Кристине нужно чаще э, Заниматься прыжками Татарин минус ММ и бежит на Дефьюз Это что? Ш... Серьезно? Серьезно? Серьезно? Как вообще такое можно зафакапить? пить? Сметана ставит хедшот своему Как? Как они не разобрались? Ну кто с коннектора шел ведь? Сметана шел с коннектора. Он же видел, как соперник убегал туда, под балкон. Почему они не чекнули нычку, а просто в... татарин встал вообще на морозе на дефьюз. При этом еще и Рома не стал открываться Поверив в то, что это фейк Хотя это был не фейк, кстати говоря, по дефьюзу Татарин действительно стал дефать Просто у него не было дефьюз китов, поэтому он бы точно не успел бы. Там Рома уже по-любому вышел бы на чек Но это странно В общем, раунды максимально странные Периодически у команд получаются, но Таков Counter-Strike Непредсказуемый, прекрасный, замечательный Интересный, что самое главное Чудо-слив. Согласен, что в том раунде, что, в общем-то, в этом. Рома, Рома минус сметана. Татарин забирает Кристину. И ситуация один в один. Рома 68% здоровья. Татарин соточка. Соточка. Это всегда хорошо. Соточка, это замечательно, но, конечно, парочка метких попаданий от Ромы того же самого и минус Татарин При этом, кстати, Рома пытается сыграть максимально хитро Татарин абсолютно не ожидает, что соперник появится на хелпе, а соперник появится именно на хелпе, кстати Но вот сейчас, заметьте, да, по действиям начинает немножко подозревать что-то, да? Подозревает, чекает окно Тайминги Тайминги, дорогие друзья, и Рома Получив по голове, все-таки наносит Фатальный демэдж своему сопернику 5 хп осталось у Ромки Ромка выживший, achievement Unlocked, дорогие друзья, 6-3 Идеал от атаки бы сейчас кинуть дым И пострелять чуток, тогда они бы смогли задефать Ну, это было бы Тогда бы не смогли задефать Ну, может быть, конечно, можно было бы попробовать Ну, короче, ладно, не совсем разобрались В ситуации игроки атаки, в частности, Рома Такое бывает, нескертельно Рома перестреливает татарин и начинает дико лагать. Самое время дико полагать, дорогие друзья. Ой, 4 хп, Рома. Achievement unlocked дважды, дорогие друзья. Второй раз выживший. Там 5 хп было, здесь 4 хп. Но при этом есть сотая Кристина. Бомба установлена, разумеется, под игроков атаки. Раунд, по сути, мертв. Скорее, чем жив. Ну, если, конечно, будет перестрелка Кристины и Сметаны и нечаянно попадут в Рому, то это будет просто, ну, максимальнейшая хохма. Но Кристина тоже с четырьмя ХП остается. Что вообще за кроволол? 8 ХП на двоих, дорогие друзья, и Сметана. Отдает четвертый раунд своим соперникам Счет в матче становится 6-4 До свидания Экономика обороны Ну нужно я не знаю Когда нет экономики проще наверное всего пойти Запушить с пистолетами да и Особо не выдумывать ничего Но оборонительное звено в лице татарина И сметаны все таки решили повыдумывать Я конечно повторюсь думаю это не совсем ä, Правильное движение Ну потому что что сейчас татарин сделает Питшот поставит. Ну, круто. А второго соперника как урабатывать? Ну, понятно, все, там железо, бетон, но уже соперник в нычке сидит, да? По информации Татарина. Ну, прикол в том, что бомба-то стоит не вот здесь. То есть, вернее, как, бомба стоит здесь, но игрок, поставивший ее уже 3000 лет назад, покинул эту позицию. Вот такие дела. <writ Whew> То есть, информация была как бы не совсем верная. Тони, приветствуем. Полиночка что-то отсутствует, вот, во всяком случае. Ну, хотя, может быть, она является молчаливым зрителем и делает вид, только что отсутствует, на самом деле присутствуя на трансляции. <клёх> так, Дамир, я не помню, поздоровался я с тобой или нет. Привет тебе большой-большой от всего сердца. Так, ну, собственно, смотрим следующий раунд. Здесь не особо пытаются сыграть тихо игроки команды Барсик. Это информация для игроков обороны. Бомба выпадает, все. Ну, победа. Легчайшая, по-моему, здесь должна быть Просто перекрестный огонь выставляем слева и справа по игроку Но где же нам? Где же нам до этого додуматься? Ведь это же на самом деле настолько элементарно Я не троллю сейчас, если что Это настолько элементарно, что не каждый реально действительно до этого додумается Просто стянуть двух игроков обороны Одного засандалить на этот ящик, второго на этот Все, как выигрывать такое? Да никак на самом-то деле никак, но Татарин справляется и вот таким вот хитрым мувом Просто выходя и перестреливая Кристину Счет 7-5 Брат, салам алейкум, я Джаггернаут из Самарканда Джагернаут из Самарканда, приветствую тебя, большущий-большущий тебе привет, как и всему Самарканду Есть у нас, кстати, в чате твои земляки Как минимум один точно Вот, куча хаешек. Татарин практически убивает Кристину. Ай, -а -а. вот это да. Ну, аплодисменты лишь заслуживает э, сметана сейчас на самом деле, вот в ходе этой перестрелки. Реакция не подвела, да еще и к тому же ко всему. А им не подвел, что самое главное, да? То есть попадание было хорошее. 8-5. Победа в первой половине за команды Пиджи. Ну, что, в общем-то, и должно быть, что свойственно для карты Мираж. Напоминаю, что здесь все-таки сильная сторона — это оборона, и они должны выигрывать. Хотя даже со смещенным респауном вроде бы играется немножко тяжелее, но, как мне кажется... Ой, Рома! Ой, Рома, красавец-то какой! Два минуса, да? Второй-то какой минус, да? Как прилетела маслинка-то сочная, да? Сочная, по там Татарин как раз у нас играл с э, кт Бесподобно. Бесподобно, дорогие друзья. Последний раунд первой половины. Далее последует смена. Ну а далее последует помимо смены. Еще и жесткая борьба за победу на первой карте. Я напоминаю, дорогие друзья, что это best of 3 серия. И у нас, собственно говоря, не за одну карту сегодня будет решаться победитель. Рома вырубает Татарина сметана в соло. И че за позиция такая? Как-то дым, что ли, здесь лежит, я не понимаю. Установлена бомба И минус от Кристины Ну, 8-7, можно сказать, что первая половина Закончилась едва ли не с ничейным результатом Потому что просто ничей ничьей, Ничейного результата не может быть Что-то меня подтраивает 6 раундов в атаке это норм, я бы сказал 7 раундов в атаке, которые сейчас взяли игроки команды Барсик Это просто идеальная ситуация для того, чтобы выиграть Но посмотрим, насколько ПГ сумеют продавить своих соперников Потому что в предыдущем матче в финале верхней сетки ПГ в атаке сыграли на ура А вот то, что сейчас Барсики сделали, ну как мне кажется, немножко странновато Полная отдача точки с потенциальным ритейком При этом есть USP у Сметаны, правда он... Бездарно, к сожалению, реализовал этот юз. То есть он просто потерялся вместе с ним. Ну и здесь, конечно, будет дефьюз. Да? Да? Ну да, будет дефьюз. Все. Времени предостаточно. 8-8. Вот сказка, дорогие друзья, о потерянном раунде. Как глупо, казалось бы, сыграли барсики, поставив в, э сами себя... В позицию ретейка Так при этом не менее глупо сыграли Пиджи В этом раунде просто отдав Собственно говоря позицию И уйдя в яму При этом без реализации Юспа Абсолютно которую процентов нужно было реализовывать Ну мне кажется чтобы соперника не отпускать Здесь нужно сейчас форсить Назначено на что хватит тем и пользоваться Ну пользуются гранатами Во всяком случае там наверное Должны бы быть зиглы Ну какие глоки серьезно Ну какие глоки Гранатам однозначно надо было брать диглы, Ну хотя бы успы, Ну уж точно Ну уж точно без этого Саш, напомни, за что ребята борются Какой приз? 2000 рублей за первое место Ну победителю соответственно И 1000 рублей за второе Но 1000 рублей в виде 500 рублей Наликом, так сказать И 500 рублей в виде привилегий На команду Вот так Татарин ваншотнул Рому Нифига себе Е если бы не появившаяся надпись в килфиде, я бы даже и не понял, что он выстрелил, потому что ХЛТВ в этот момент выстрел записала плохо, как минимум без звука. И, ну, я не знаю, как сейчас Кристина будет выбивать. Кстати, сейчас еще одна ситуация, которую стоит тоже вспомнить с предыдущего матча в финале. А, напомню, как Кристина играла в обороне. Она постоянно сидела под хелпой и под коннектором. В результате постоянно ловила несколько дымов, и из-за этого оставалась без позиции и не могла никогда выйти на ретейк в резу... в... В... ввиду того, что Рома постоянно погибал первый. Вот, как бы Рома на амбразуру выкидывался, пытался задержать, не удавалось. Кристина не успевала дать ему помощь. И таким нехитрым образом атака у Пиджи получилась очень и очень успешной. Но сейчас поменялись местами. Теперь под КТ у нас находится Кристина и Рома, в общем-то, без позиции из-за дымов. Проигрывает в перестрелке с Татарином и ММ, она же Кристина. Последняя без девайса. Есть Дигл. Два ваншота это очень круто. Ну или хотя бы один ваншот и попадание в Татарина хоть какое-то. Тоже было бы неплохо. Помнишь, меня играли Самарканд против Нукусу Джигернау? Oh, uh, смутно помню, это было уже довольно-таки давно. Знакомый никнейм... Но если бы вы не сказали, что это игрок Самарканда, который играл против Нукуса, то, наверное, я бы даже и не вспомнил, честно скажу, не буду врать, потому что матч был уже, наверное, больше года назад, да, если, я... если не изменяет память, а, ну, или около года назад, то есть, может, там, месяцев 9-10 Учитывая, сколько матчей я прокомментировал спустя этот матч. Ну, естественно, у меня уже в голове все смешалось. Пока что 10-9. Команда Пиджи вырывается вперед на один матч-поинт. Ну, ввиду отсутствия девайсов у игроков команды Барсик. По идее, это должно быть поражение и в данном раунде, в 20-м. Не знаю уж, получится или не получится. Потому что и под юспы тоже можно отдать. Сметана минус Кристина. Рома. Ну, Сметана спасает от попадания ножом под ребра Ромы. 11-9. Помнишь ты наш узбекский таймлан матч моя команда, я Джаггернаут 1-2-3, Гальгадот, Оптимус Прайм, да, год назад, брат. Да, вот, вот такой состав помню, Джаггернаут 1-2-3, Гальгадот, Оптимус Прайм, это помню, помню, помню таких ребят. Mm -hmm. <coughs> ну и то, что лан узбекский был, разумеется, это я тоже помню. Пиджи играет в атаке неплохо, но читаемо. Барсики должны брать это в счет Должны, но не берут а, Очень важно, вот опять, видите, ситуация, да? Кристина под коннектором Ей прилетает дым То есть это то, что каждый раунд подряд разыгрывают Пиджи. И здесь Татарин просто перестреливает Рому Ну, обидно, наверное, для команды Барсик То, что Рому часто очень Татарин перестреливает Бывает Помните, в, в финале я говорил, что как раз-таки Татарин не может перестрелять? Рому. Теперь у нас пошла ответка. Теперь Рома не может перестрелять Татарина. А Пиджи делают то, что должны делать любые игроки атаки. Они разыгрывают раунд, который получается. Они прокидывают хилпу, прокидывают КТ и просто на ноге залетают. Кстати, сейчас у игроков обороны экономический. Ну, кстати, очень качественный. Один минус уже сделал. Сметан 30 хп. Кристина добивает. И это 12-10, дамы и господа. При том, что девайс Появился девайс в команде Барсик. Это очень хорошо, на него не придется тратить деньги. Можно отдать его Роме, можно сыграть на нем самой. Вот видите, как Рома лагает. Да, кстати, это для Ромы плюс, ведь в этот момент в него очень тяжело попасть. Саш, подскажи ребенку массаж на все тело делали? Если да, то во сколько месяц, сколько сеансов? Ой, нет, мы на массаже не ходили, нам предлагали, но мы когда ходили на медосмотр в месяц, по-моему, да, или около того. Сказали, короче говоря, что необходимости нет У Кости нормальную позицию занимают, Мышечная, так сказать, структура тоже в целом нормальная В общем, крепатура никакой нет и массажей не нужно Ну, сказали просто так вот дома э, Круговыми движениями разрабатывать ножки И круговыми движениями как бы, ну, вот, разрабатывать ручки, да То есть поднимать их э, вверх над головой И опускать вдоль туловища Вот такие вот нужно движения делать ну и, собственно, мы такие движения и делали И то далеко не часто и далеко не всегда Тут скорее вариативно ММ, эм -эм. она же Кристина Один на один со сметаной И... И... и без перестрелочек Без перестрелочек, вернее, без попаданий Сметана ваншотом убивает Кристину Счет 13-10 В бассейне тоже не плавали? Нет, тоже не плавали <смех> Тоже, опять же, без необходимости явного какого-то вот прям Прям именно явной необходимости Врачебных показаний не было а, Собственно, ввиду этого Решили воздержаться от этой идеи Плавать-то в любом случае будет Это 100% а, Ну, просто Несколько, так сказать, позже а, Сметана! Ах, от Ромки, вот это оплеуха, дорогие друзья, бесподобный ваншот Татарин дает разменный минус, тем не менее, опять же, Кристина находится отрезанная под хелпой, в дымах, все, вот то, что каждый раз происходит, Татарину бы сейчас просто поставить бомбу и просто выиграть раунд, вот, технически Спасибо, извините за автоп. да и ничего страшного, я думаю, все отнесутся к... с пониманием, потому что а, мы же сейчас, вот в предыдущий раз, как вы помните, мы пиццы обсуждали, да а сейчас, ну, немножечко про детишек тоже можно поговорить Дети же цветы жизни, поэтому не возбраняется такое 100 хп у Кристины, 77 Татарина. Кто-то кого-то пытается перехитрить. Вообще непонятно, кто кого перехитрит в результате. Ну, таймер работает на Кристину. Ей этого достаточно. Татарину придется рано или поздно ставить бомбу, либо выигрывать перестрелку. Но сначала на эту перестрелку надо выйти. А, кстати, Татарин выходит на нее. Легчайший минус по Кристине. Все-таки, получается, Татарин Кристину перехитрил. Хотя... Несколько раз за всю эту ситуацию, по-моему, менялась ситуация И я готов был поспорить с тем, кто кого перехитрит Даже на, на каком-то этапе раунда мне казалось, что сейчас Кристина должна выиграть Но сложилось так, что Кристина пошла чекать халпу А соперник пришел на КТ Ну, снова дым, который должен отрезать Кристину Кристина здесь и она отрезана. Второй дым туда же. К ней же сюда хаешку. Ну, стандарт. Полнейший стандарт разыгрывается от команды PG. Что было в финале, что и сейчас. Более гибко нужно играть команде Барсик, как мне кажется. Именно этого им не хватает гибкости. Но Кристина может. Кристина, на самом деле, вы не думайте, что эта девушка-стрелок хороший. Она реально может с дегла спокойно убрать двух соперников. А, вопрос просто позиционно. Опять же, ей придется открываться. Ее ждут. Теперь по ней есть информация. И, пожалуйста, в результате Татарин со сметаной ну, перестреливает соперницу, у которой нет девайса просто. Как выбирается следующая карта? Кто это решает? Я думаю, ребята сразу определили, чья карта первая, чья вторая. Ну, я уверен, что команда PG выбрала карту Мираж, потому что они уже выигрывали Мираж. А команда Барсик выбрали играть кэш. На третье просто случайным образом определяется. Ну, вычеркивание классическое. Собственно говоря. Сметана, 100 хп, и ловит еще одно плюха от Ромы, просто Рома молоточек, татарин, тем не менее, остается с Ромой 1 на 1, 32 хп, и это матчпоинт, тут, в общем-то, нельзя с 32 хпп проиграть, как бы прискорбно это не звучало, какой жесткий татарин, но он понял, естественно, что соперник не сидит на ящике, значит, соперник сидит за ящиком. Все, дорогие друзья, на этом первая карта закончена, победой команды Пиджи со счетом 16-10.